Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня не о устройстве вселенной, сегодня мы немножко о жизни поговорим. Смотрел такого товарища, как Стас, ай как просто В его лице хочу сказать ему и всем остальным, кто поддерживает такую позицию, что раз ты не ходишь на митинги, да. Вот. Ну, ты виноват тем, что ты не хочешь на митинги, поэтому вот, ты живешь в такой стране, то, что ты не голосуешь. Ну и все в таком плане. Короче, ты вот этого не делаешь, значит, ты вот в такой стране и живешь. Ты имеешь то, что имеешь. А, ну, здесь я могу сказать, ай, как удобно. Ай, как просто все вот у этих людей. да, а, Понимаете, вот Стас и ему подобное, они из тех, кто говорят, не делай, как мы делаем, делай, как мы говорим. Понимаете? Потому что а, Стас, в отличие от того, что он говорит, Ходит ли он на митинги, что-то я не... Понимаете, вот Стас, да, вот это, как просто... я автозак, как-то я его не представляю, чтобы его с автозака доставали. Ну, не, не видел я такой у него информации, видео, где его с автозака. Как-то он за столом, я его олицетворяю и больше нигде. Вот. То есть, что он делает? Я не знаю, голосует он или нет, вот. но на митинги он, по-моему, явно не ходит. Вот. Он развивает свой канал, он делает свое дело. И он не говорит, друзья, делайте свое дело, развивайте свой бизнес. Нет. Он говорит, надо ходить на митинги, надо там голосовать. Друзья, я хочу вам сказать, понимаете, вот сегодня все так устроено в нашем мире, это мировая, мировая политика, это мировое устройство, мировая парадигма. И Путин, не те, кто там в правительстве сидят, они не управляют страной. Это мировая парадигма. Это все петрушки. Управляют на сегодня страной только те, кто вот так вот включит станок. И еще есть ребята, которые уничтожат денежную массу. Не выключить станок, а уничтожить денежную массу. Вот. Я не знаю, это один лагерь или два лагеря, пока не знаю, не могу вам сказать. Но вот первая группа, она как бы реальная. Те, кто управляют денежным станком, печатание денег. Это, как я уже говорил, суверенитет. Все. Все остальные это только выполняют их команды и не более. Ни банки, ни мировые транснациональные корпорации, они никогда, ну оговорюсь, хорошо, не скажу, что никогда, но, но я не вижу их в управлении. Как мне видится, им никто никогда не даст управлять страной государством. Ну вот на сегодня это такая парадигма Что им не дадут, понимаете Вот Я раньше думал, что да, мировые корпорации Нам фантастика говорит, они будут Управлять миром, государством Не будут Во всяком случае в ближайшем будущем этого не будет Все эти мировые корпорации Только они начнут глобализироваться Их начнут уничтожать, скупать И распродавать по частям Ну так сегодня это все устроено Поэтому никто им не даст войти в силу да, Как вот сорняки пропалывать Вот, вот так вот я это все вижу вот. И сегодня вот, вместо того, чтобы заниматься всей этой ерундой, от вас ничего не зависит. Понимаете, в чем дело? Вот сколько существует человечество, да, столько оно ведет войны. Ну, это об этом чуть-чуть попозже. Вот, потому что тут главное это не война. Вот, но вот ведет войны, да, И сколько существует человечество, вот, соответственно, вот первые, которые пришли, они вот нам деньги придумали. И вот сейчас все это идет через это управление, то есть это парадигма. Она будет меняться медленно или быстро, я не знаю. Но вот перевороты, которые случались, да, они идут за счет военных. Есть исключения, они только подтверждают правила, когда это случалось без военных. Мне известен только один случай – это Исландия. Вот такое островное государство, да, уже как бы вот островное государство, и там нет армии. Там есть только вот что-то вроде полицейских. Все. Армии там нет. Поэтому я тоже удивлялся сначала, думал, как это им референдум взяли, провели, и всех банкиров сказали, они вам должны, ну вот они вам должны, а мы вот сейчас конституцию через онлайн примем, через референдум. Я думал, как это у них получилось? А у них просто нет военных. Поэтому да, у них получилось. Да, их там 350 тысяч, их немного. Вот они взяли и сделали это. Вот. Но это исключение лишь подтверждает правило. У всех остальных вот все эти перевороты только за счет военных. Только вот так это все происходило. Даже взять СССР, да, когда Ленин пришел. Писульки они писали, и искрут они издавали. Но у них ничего не получалось, и Ленин признавал, что Ой, при нашей жизни, наверное, вряд ли мы что-то здесь делаем. Да, пока не случилось, соответственно, через военных переворот. Ну, там, соответственно, даже было не... Двуправия, да, а пятиправия. Ну, пятиправия в смысле были и монархия, и временное правительство, да, и царь вроде бы как бы еще был, и вот и коммунисты с Лениным были. То есть вот такое было пятиправия. Ну, мы сейчас не об этом. Но. То есть там тоже все делалось через военных. Так что вы можете упираться, ходить на митинги, заниматься, играть в чужие игры, но это вам ничего не даст, вы ничего не измените, не поменяете. Вот. Пока, как говорится, не подключатся военные. Но ну, так сегодня это работает. Поэтому я вам говорю, перестаньте играть в чужие игры, займитесь своим бизнесом, развивайтесь. Вот возьмите Стаса, что он делает? Он развивает свой канал, он говорит, не делайте, как я делаю, да, не развивайте свой канал, делайте, как я говорю, выходите на митинги, управляйте своей страной. Да ни хрена вы там не, не управите, не выправите. Вот. Ну, вот так пока все это работает вот. Возьмем того же, кстати, здесь Как бы для контрасту Хованского да? а, Который, кстати Побывал в местах не столь отдаленных Побывал И что, он обозлился, что ли, на государство Нет, он, кстати, не глупый человек Да, он деградирует Но мы сейчас не об этом Он, он еще не деградировал до конца Мы сейчас не об этом Мы сейчас о другом Вот он побывал там и что? Он сказал, все, я побывал, да, меня вот тут поджали, я побывал в тюрьме, поэтому надо выходить на митинги. Нет, он продолжает свое дело, он в этом отношении не дурак. Он продолжает гнуть свою линию канал, хотя, хотя кажется, вот Хованский выступал с Чубайсом, с Терешковой, песню пел с Димой Маликовым, кто может быть более про-кремлевский? Однако вот была показуха, либо заказуха показуха или заказуха показательно его как бы закрыли но ну, были причины это сейчас не важно важно что юра как бы продолжает развивать канал продолжает как бы свой бизнес он не зовет никого на митинги и в этом отношении он намного честнее таких людей как стаса и как просто понимаете вот честнее он в этом отношении вот. или возьмем тинькова олежку что случилось? Отжали бизнес. Понимаете, есть два типа людей, у которых отжали бизнес. Те, которые пошли на принцип, у них отжали все. У них отжали все, и они остались у разбитого корыта. А Тиньков, он поумнее. Да, у него отжали. Да, он не стал упираться, он отдал за копейки. Тем не менее, что в результате? В результате он остался упакован и со связями. Самое главное, у него остались связи. То есть, если он захочет начать собственное дело, у него есть ресурсы финансовые и есть людские ресурсы, связи. И он может при желании начать новый бизнес. Вот. То есть, ну, да, даже если... Ну, это не только в нашей стране. Во многих странах отжимается бизнес. Но если его так отожмут, да, что вы останетесь упакованным. Ну, я согласен на такое отжатие, остаться упакованным. Сегодня так это работает. Можете что-то изменить, ну... Попробуйте. Вот. Но я говорю, без военных вы ничего не, не измените. Если вы не в такой стране, где военных просто нет, как в Исландии, скажем, там да, там можно референдум выйти и все как бы порешать. Ну вот, если у вас есть армия, то вот ну, не попрете вы. Потому что вот в стране, где есть армия, да, армия будет использована против вас, если полиции не хватит. Вот такие дела. Так что делайте, друзья, свои выводы. Ну и давайте немножечко пройдемся по войне. Как я уже говорил, я против войны, я не приветствую войны. Но повторяю, вот сколько существует человечества, столько войн. На сегодняшний момент у нас где-то 20 вооруженных конфликтов и 5 таких нормальных крупномасштабных войн, которые ведутся. Вот. Ну, ведутся и что? И что вот они ведутся? но против них не знаю, есть там может санкции, может еще что-то, но я о них особо не слышу. Сегодня все по Украине. Здесь я хочу сказать украинцам. Вот, допустим, ну, они, как говорят, надо покаяться, надо еще что-то сделать. Господа украинцы, успокойтесь. Вот сегодня всем известно, что Зеленский, это понятно, что он как бы ничего не решает, да, ему скажут, сделай так, и он сделает. Ну, скажем, я вижу, что там Америкам, вот, как бы Зеленским правят. Если скажут Зеленскому... Развяжи небольшой локальный военный конфликт с маленькой страной, и тебе ничего за это не будет. но это надо, вот она, как бы твои геополитические интересы, она как бы вот, эта маленькая страна против геополитических интересов. И все, и что, думаете, Зеленский не развяжет? Развяжет. И что скажут украинцы? Нет, мы не будем участвовать. Да, вот все украинцы скажут, нет, мы не будем участвовать в конфликте. Да будут они участвовать. Либо они будут как дезертиры, посажены в тюрьму, вот и все, никуда они не денутся вертолеты также и привезут в эти локальные точки и будут но ну, так все сегодня работы понимаете вот я у хочу сказать ну куда вы денетесь ну будете вы поэтому вот когда вы предъявляете вот этим молодым пацанятам да можно этого избежать я не спорю кто-то от каши кто-то еще как-то не идет но это единицы но ну, у всех не получится избежать их посадят пропаганда промоет мозги они не пойдут и никуда им просто не деваться от этих конфликтов они будут их Будут их дело. Вот. То есть так страна сегодня работает. Вот. И это это не от Путина зависит. Это не Путин это все развязал. Если кто-то думает, что это Путин развязал, да не Путин это развязал. Это все игра вот этих господ, которые хозяева денег, которые включают эти печатные станки. Потому что кто сегодня, кому все страны должны, та же Америка, ФРС, правильно? РС печат, печатному станку. А только она разрешает включать печатный станок другим странам. Ну, ну, вот так вот это работает. То есть, если нет суверенитета, ну что вам остается? Если этого кто-то не понимает, всегда будут ими управлять, всегда ими будут затыкать вот эти дырки, вот эти, они будут всегда затычками в этих дырках. Вот. Если вы не понимаете, как сегодня все работает. Но сегодня это все вот так работает. Поэтому, не нужно нагнетать вот этого всего пафоса вокруг всего того, что происходит. Что тут еще скажешь? Тут ничего не скажешь. Ну, а Стас, вот а как просто хочу сказать, Стас, вот ты развиваешь свой канал, не сбивай людей, да? Ты либо сам иди в автозаке, сам иди на бетоне, да, вот, брось развивать свой канал и начни, как ты говоришь, управлять стороной. Вот. Но ты же этого не делаешь. Поэтому зачем ты сбиваешь людей? Пусть люди занимаются своей жизнью. Пусть люди перестанут играть в чужие игры, а потом говорить, что жизнь прошла мимо нас. Нет, займитесь своей жизнью, не слушайте таких стас, как и просто, займитесь своей жизнью, займитесь своим бизнесом, свои интересы, не играйте в чужие игры. И тогда у вас все будет хорошо. Вот так я это все вижу. Я поигрался в чужие игры. Поэтому, ну, это мое мнение. Нет, если вам нравится, играйте в чужие игры. Как бы выбор, как говорится, за вами. Ну, на этом, уважаемые автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией, я закругляюсь. И до следующего выпуска. Всем пока.